Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас распаковка заказов оберлик. Здесь VIP-новинки третьего каталога и те товары, которые мне были необходимы. В общем, много интересного. Все VIP-новинки, которые были доступны, все я их взяла. Итак, давайте смотреть. У меня вот такие две коробочки. Будем с вами потихонечку открывать. Здесь есть и белье новое. У нас с вами появляется новое белье в третьем каталоге. Очень интересное. Сейчас все расскажу, покажу. Кстати, давайте с него и начнем. Оно мне первое под руку попалось. У нас там будет 4 цвета. Черный, почти белый, жемчурный, пыльной розы и какой-то бежевый. Естественно, я взяла черный. А мне вот этот вот пыльные розы бежевые. Смотрится как-то грязно. Я вообще эти цвета не люблю. Так. Очень сильно шуршит, сейчас зачитаю и открою за кадром. Я взяла балконет. Там три вида бюстгальтеров, И два из них, не считая балконета, да, они. Я знаю уже эти модели, я брала их в а не только Фаберлик, они будут уменьшать грудь. Она у меня и так маленькая, поэтому взяла балконет. А, те два, я вот сразу говорю девчонкам, они будут ее зрительно еще уменьшать. Там практически нет поролона, а форму держать не будут, поэтому я даже на другие модели не смотрела. У меня балконет. 90C, артикул 504-156. На косточках. И здесь должна быть плотная чашка, потому что сам по себе был канет, он это подразумевает. Сейчас открою. И трусики к нему взяла, завышенной талии, черненькие вот такие вот. Так, в размере XL, потому что мне показалось, что они тоже будут с утяжкой. Помните, мы с вами брали тоже с утяжкой трусики. Я даже Элечку себе брала. Здесь взяла XL 504-279 артикул. Так, сейчас все открою, покажу. Давайте начнем с тросиков. Да, они будут с утяжечкой. Видно такие, что тянутся и будут утягивать. Черный бликует на камеру. Я потом или постараюсь или расскажу вам дам отзыв, или постараюсь снять. Вот размер Excel. Все красиво сделано. Вот такая вот этикеточка. Фиберлик Лейс. Intimates. Это так называется эта серия, наверное. Экселечка, ну, слушайте, они большие прям. Мне кажется, можно было Элечку тоже брать. Смотрите, вот здесь по бокам кружево, посередине так, а сзади попа прозрачная. То есть сделана полностью сетки. В два раза сложенный. Вот так. Сеточка тянется слегка тоже. Ну, ничего, такие, слушайте, мне нравятся. Посмотрю. И шов сзади еще, вот такой по центру на этой сеточке. Видите, прям сеточка. Неплохие. Вот поближе вам еще показываю, как они выглядят. Кружево здесь оно такое тоже полупрозрачное. И сзади вот так, для сравнения. Да? Неплохие, красивенькие, мне нравятся. Померю, потом расскажу в следующих роликах о впечатлении. Так, вот он балконет. Он у нас с вами внутри вот так переложен, вот такой бумажкой. И вот он как выглядит. Чашка большая. На С, не знаю, посмотрю. Она прям большая, мне кажется, почти как Д. Есть у Фуберлик такой косяк, делая такие огромные чашечки. Она плотная, она будет действительно держать форму. Вот здесь вверху, получается, у нас торчит чашечка, а вот тут вот кружево. И смотрите, как интересно, внутри приделана бретелька. Она вот здесь внутри, видите, и вот тут золотая такая штучка. То есть бретельки у нас отстегиваются, ничего видно не будет. Балконет можно будет носить так. Тоже такая же этикеточка. Три ряда крючков и вот фишка здесь вообще в чем, по-моему, только в Балконете, так здесь про лямки, ну вот которые назад идут, видите, и вверху и внизу силикон, то есть это для чего? потому что это Балконет, да? потому что мы можем его носить без бретелей, чтобы он никуда не сползал под чашечками тоже силикон, водобойный, вот так по всему периметру, потрясающе просто. Слушайте, отстегиваются вот они золотые у нас сами такие вот эти штучки отстегиваются легким движением руки. Но не очень легким, не буду сейчас этим заниматься. В общем, они отстегиваются спереди и сзади. Вот такая достаточно широкая сеточка. И вот здесь по бокам есть косточки еще. Вот они. Я люблю такое белье. Вот кружево и сразу идет косточка. Вот сейчас вам хорошо видно. Красивый, красивый. Внутри никакой ставки, пушапы, ничего нет. Но сама по себе чашечка достаточно плотная. Ну что ж, буду примерять, потом вам расскажу. Поехали дальше. Дальше мы гели для душа, кремы для рук. Вот такие три штучки. Давайте начнем с первой. Это лотос, артикул 1354. Шампунь, бальзам. Лотос. На ботаник похож. одушка. Легкая, цветочная, вкусненькая. Буду пробовать и расскажу тоже в следующем видео. Будем тестировать. Густой, прям очень густой. Следующий. Это у нас с вами шампунь-бальзам «Орхидея». Артикул 1356. То же самое, по-моему. Практически не отличаются от душки, Вообще цветочная душка Тоже такой же густой. Следующий. и иланг, иланг Вот такой желтенький. Артикул 1355. Тут немножко отличается. И он мне нравится больше всего подушкам. Они не сильно бьют в нос, но они есть. Посмотрим, как на волосах будет. Вот этот больше всего понравился. Здесь цветочки какие-то такие, знаете, с ноткой свежести. Вот там они какие-то, не скажу, что приторные, но какие-то сильно сладкие. Кремы для рук, поехали. Крем для рук Орхидея, питательный. Я не буду их сейчас все скрывать, я на, на подарок, наверное, оставлю, потому что я не думаю, что мы здесь с вами какую-то Америку на самом деле откроем. У меня крем для рук и так завались. Сейчас в фаворитах есть один, который я ну, не хочу другие просто использовать. 13,77. То есть это вот на подарочке, вот так наборчиком, это просто великолепно. 1376 и ланг Ланка, он омолаживающий, он должен быть попитательней, да? 1377 он питательный, который с орхидеем, который у нас с вами с лотосом 1375. Он увлажняющий, то есть он, по идее, должен быть самым легким. Вот, Я думаю, это просто переупаковка таких кремов у нас с вами полно. Дальше поехали. Маска тканевая Green Karma была доступна к VIP-заказу 0045 артикул. Будем в следующем ролике с вами обязательно тестировать. Так, что у нас еще тут с вами? Еще новиночка, смотрите, какая. Моющее средство для детской комнаты и ванной. Это Ума, тоже сонами серебра, то есть тоже будет обеззараживать, убивать всякие бяки. 305-19 артикул. Мне вообще вся серия Ума очень понравилась. Вот эти вот новинки. С удовольствием пользуюсь и буду повторять. Уже повторила, сейчас увидите. душка такая же, как у средств для стирки, мне кажется. Химоза никакой не чувствую. Легкая-легкая-легкая косметическая. Приятненькая, такая чуть-чуть слащавая. Вот мне больше всего нравится, как пахнет средство для мытья посуды. Вот оно пахнет какой-то стерильной чистотой, не знаю, что ли, в хорошем смысле этого слова. Так что вот такая новиночка. Будем тоже с вами тестить, посмотрим, почитаем, как обрабатывать, что и будем пробовать. Так, дальше. Заказала по распродаже. В личном к мне часу очень много распродаж. Заходите, смотрите, пользуйтесь. 29.45, бурлящий шар. Ксюхе заказала. Так, и паста новая ну, у нас с вами, Нуки, мне паста Нуки не подошла ни одна, но я решила попробовать все равно новинка манго, ну, во-первых, манго, я обожаю манго в косметической продукции, этот аромат вообще-то просто мое, артикул 2847, вот так она выглядит, <coughs> зафольгирована, давайте с вами так попробуем ее. А потом уже в процессе буду чистить и расскажу вам. Повышаю чувствительность, как чай. Мне пасты ноги не очищают маль, в принципе. То есть вот она э, очень быстро пачкается и не, не становится чистой. Ой, манго прям. Ой, манго с мятой. Мяты много. Мята холодит. То есть кто не любит мятные пасты, здесь у нас есть. Здесь сочный манго плюс мята. Так, дальше. У меня здесь в отдельном пакетике бады Я очень ящики расстроилась компания решила ВИП-консультантов почему-то наказать и убрать БАДы молекулы, молекулярные БАДы из ВИП-программы. Я рассчитывала их брать с 70% скидкой как ВИП-консультант, но посчитали, что нам это не надо. Видимо, я решила их не брать. Они нас обидели, и мы вас обидим. Мы не будем за такую цену брать. Так, поэтому взяла а, витамин С плюс цинк. Хочу попить надо. Мне оно сейчас я чувствую 157-59. Обожаю этот бат очень рабочий, витамин С нужен всем. И к Q10. Вот это два продукта. Я взяла 70 скидкой, 157-96. Артикул. Кэнзим тоже вещь очень нужная. И вот я чувствую, что сейчас февраль-март мне именно вот эти вады, моему организму не нужны. Так, следующую коробку Я вам говорила, что хочу взять перчатки. Очень сильно шорша, тоже я их сейчас распакую и расскажу. Мне Танюшка, мой консультант, она снимала ролик, выкладывает интересные очень ролики в ТикТоке, везде, ä, как она им ванну чистила. То есть она средства для ванны распылила, она, как я, надевает вот этот вот азатор, распыляет, но все равно она не везде попадает. Надо потом чем-то пройтись, губкой или чем-то. Она вот этими перчатками прошлась по ванне после того, как распределила. И так прям максимально комфортно можно добиться чистоты. Мне понравилось. Я хочу также попробовать 11785 артикул перчатки силикон. Смотрите, какие они... Огромные. Их можно повесить. И вот такие вот здесь у нас с вами щетинки. У них прям огромные. что силикон такой толстый, плотный. А внутри э -э -э, ребристая поверхность, которая к рукам вообще... О, как... И она прям вот это средство по ванной перчаткой везде-везде распределила. Две минуты чистота. Я подумала, сейчас с какими-то губками. Вот перчатка. И правда, будет очень хорошо распределять чистящие средства. Так я решила, что мне такое надо. Можно какую-нибудь посуду у них мыть, сковороды чистить, плиту. И так далее. Ну, в общем, пора к 40 годах уже руки свои начинать беречь. Вот что я вам скажу. Так, дальше взяла два кондиционера. Ума, повторила, потому что очень понравился. Практи... На сухом белье нет отдушки совсем. 305-16. Кто не хочет, чтобы была отдушка, вот вам сюда. И любимый свой э, ультра-бальзам кондиционер для белья 118-56 это Сенситив. Его обожаю. Он делает белье самым мягким. Ума делает его тоже очень мягким. Прям фаворитом. Так, девочки, два порошка. С новинками еще еще. Самое интересное, все впереди. Я взяла горную свежесть, как всегда, и альпийские луга. 323 – это горная свежесть, и 322 – это альпийский луга. Гипоаллергенный, подходит астматиком, классно отстирывает. Еще и машинку вашу в процессе чистит. В общем, к нему никаких нареканий обожаю, и аналогов у не нашла. Так, дальше. Конечно, тут у меня приятно, водичка. С девочки пошуршу все извлеку и самые вкусняшки остались Так, ну во-первых ночная сыворотка для отбеливания зубов нам давно ее анонсировали вот сейчас она вышла 1748 будем пробовать мне интересно как она будет отбеливать на ночь надо наносить вот такой вот маленький флакончик эта серия эксперт Космицевтика обладает лечебными свойствами зафольгирована и вот такая вот белесая, как правда, сыворотка, достаточно жиденькая. Ну, каплю вот не капает, но жиденькая, пахнет мяткой. Попробуем все в следующем ролике, с вами обязательно будем смотреть. Так, взяла лак для ногтей. Один мне очень захотелось оттеночек, знаете какой? 7902. Тоже по акции. Корал. Вот такой вот красивый колар. Как? Карл коралл. Будем с вами пробовать, пока ноготки опять стерла, потихонечку их мазелку и восстанавливаю и так далее, уже как бы практически все нормально. Дальше патчи, девчонки, One Week Miracle, хорошая цена, 700 с чем-то рублей, по каталогу будет. Вип-консультанты раньше всегда брали по ценам каталога, то есть без скидки консультанта, новинки до начала действия каталога. Вот Катюшку Мати смотрела, она тоже взяла в первый день. Я говорю, поспешила, потому что на второй день уже для vip консультантов были доступны цены, как будут в третьем каталоге, и минус наша скидка, то есть нормальные цены адекватные. И вот 760 рублей, что ли, обошлись патчи. Поэтому взяла 0948 артикул, они приходят вот так беспечатные, будем с вами тоже пробовать. Так что за 760 рублей, в принципе, нормально взять можно, потестировать. Ну, узнаем с вами, как что можно и за 100, и за 200 взять. Тоже неплохие. Но вдруг тут чудо какое-нибудь случится. Посмотрим. Мне вообще сель Иванович Мирку очень нравится, поэтому решила взять. Вот прям захочешь распаковать, не распакуешь. Все так прям плотненько. Все. Так, баночка. Большая, большая прям банка. Смотрите, какая. Большая баночка. Крышечка, лопаточка. Какого цвета пачта? Прозрачный. Ой, как интересно. Смотрите, запах никакого не чувствует То есть у них они разделены, у них пластик посередине. Ой, и у них тут звездочки, звездочки по бокам. У них очень интересная форма, девчонки, она не классическая, она совершенно не классическая. Сейчас я попробую лопаточкой подеть, и вам показать, но ну, а все остальное посмотрим в ролике. Смотрите, какая. Тут на фоне меня, наверное, лучше будет видно. Тут звездочка на одном конце. Они узенькие, они гораздо уже, чем любые другие, но сами по себе достаточно толстенькие. Они очень узкие. Запах шасмина, что ли. Или вообще никакого. Я вообще никакого пока запаха, девчонки, не чувствую. Вообще, если еще ролики налепим, с вами посмотрим. И на эффекты вообще на все дела. Но формы, конечно, очень интересные. Но они узкие. Вот я люблю, когда у меня прям вот так патч. А они прям такие вот узенькие, чисто вот под глазками поработать. Два бальзама которые в прошлом каталоге не были для випов доступны. Давайте пробовать, На губах у меня, наверное, уже практически ничего нет. Который светленький, 408-38. Он у нас с вами а, с маслом миндаля камели. Это что у нас, арбуз или что? Тут они у нас с разными вкусами. И непонятно, что-то что написано. Вообще не пойму, девчонки. Ну, в общем, светленький. Сейчас я вам вкус опишу, потому что я не помню. Красиво. Красиво сейчас Ксюшке добавлю. Давайте на нижнюю губу, на верхнюю нанесем. светлый. Он не мягкий, он такой тверденький. Да, это Деник Арбуз. Сводчик. Я вам про еще подробно потом. Вот несколько раз поводил. Оттенок красивый, знаете, такой коралловый. Коралловый, красивый, освежающий. Подойдет всем. Ой, зачем потом Раз Так, и следующий. Вот он с каким вкусом я пойму тут тоже масло макадамии и камелия 408 37 он уже потемнее вот такой сводчим он такой вы знаете ягодный ягодный оттеночек такой виден на губах да виден цветы весенние Лилия даже. Сейчас закашляюсь от обилий ароматов. Нам еще с вами парфюм нюхать. Вкусно пахнет цветочками. На вкус они никакие. Красиво. Оттеночки есть здорово. Они такие, знаете, плотненькие. Мне кажется, не растекаться, ничего не будут. И комфортно губкам. прям сразу напитались. Смотрите, выровнялись. Красиво вообще. Так, и последний лот у нас с вами. Это шанти, шанти. Туалетная водичка. Артику. 3079. она у нас с вами была в слюде слюду я сняла давайте смотреть дальше красивый такой красивый коробочки открываем и вот такой красивый флакончик мне безумно вода понравилась в пробнике я думаю она будет не стойкой в пробнике она была не стойкая но мне все равно понравилось 500 чем-то рублей девчонки пол, полноразмерка размерка. да да да как в пробнике но очень интересно это что-то не характерное для фаберлик на понюхай на, Ксюше дай понюхать, отнеси. Очень стильный флакон. Слушайте, крышка туго закрывается. Прям. Очень стильный флакон. На, отдай Ксюше. Класс вообще. Мне очень нравится аромат. Я не могу его ни с чем не сравнить. Он не цветочный, он не древесный, он какой-то крутой. Там, по-моему, есть какая-то химозная нотка, какой-то комплекс мед медитативный, да, который успокаивает. Вот здесь действительно а -а -а. что-то такое есть. На, еще Ксюше отнеси. Я действительно это ощущаю. Более подробный отзыв по стоимости и так далее я дам в следующем ролике. Каталог, естественно, пришел. Вот здесь, собственно говоря, этот аромат. Интересный подарок для новичков. Кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Надеюсь, обзор был вам интересен. Всех ребят, Всем пока-пока. Аромат нереально крутой.